Этот снеговик может научить вашего ребенка говорить по-английски. I'm a little snowman. Look at me. Look at me. These are my buttons. Buttons. One, two, three, four. One, two, three, four. These are my eyes. These are my eyes. And this is my nose. This is my yes, Это песенка. Вы легко можете найти в интернете. Члены раздельно проговариваем с ребенком каждое слово, а потом поем. Новая лексика, соединенная во фразы и в простые предложения, которыми ребенок может говорить и пользоваться. Таким образом, что мы сейчас сделали? Мы показали ребенку картинку. Вы можете взять игрушку. И ребенок знает. It's a snowman. Он говорит ему. I am a snowman. Точно так же, как ребенок в дальнейшем будет говорить. I am Петя. I am Маша. Понимаем, да? Дальше. Buttons. Новое слово. Buttons. One, two, three, four. Short. One. Пальчики. Открываем «two», «three», «four». Ребенок считает. «These are my eyes». Лицо ребенок показывает на себе, на снеговике, на вас. «These are my eyes». «This is my nose». Снеговик показал, что у него есть глазки. Снеговик показал, что у него нос. «Orange nose». И дальше снеговик сказал, что он носит, он носит шапочку и носит шарф. Ребенок тоже может говорить, I wear a scarf, I wear a hat. И в конце снеговик говорит, it's cold, и ребенок будет знать, как сказать, it's cold. Если вы ведете дополнительно hot, cold, ребенок может говорить, I'm hot, I'm cold, it's cold, it's hot, it's hot, it's cold, cold. Таким образом, мы не просто даем отдельные слова для ребенка, мы их соединяем по фразы и в простые предложения, которыми ребенок осмысленно пользуется. Точно так же, как он может назвать свое имя, он может считать, он может рассказать о себе, что он носит. Ребенок, повторяя это, он сможет говорить это осмысленно, понимая, о чем он говорит. Поэтому, когда мы учим стихотворение или песенку, мы проговариваем с ребенком. Каждое слово очень четко и показываем ярко-ярко на игрушке, на себе, на картинке. Визуализация обязательно должна быть у ребенка. И тогда он очень быстро все это запомнит и начнет говорить. Потому что маленький ребенок еще не пишет и даже еще не читает. Но он будет говорить, и вы будете радоваться его успехам. Всего доброго!